добрый день дорогие друзья еще раз потому что ну, я так предполагаю что есть причина для того чтобы продолжить нашу прогулку и продолжить мои размышления в солнечном берегу 31 марта 2023 года несколько видео было по языку, по истории Украины, о Великой Болгарии о том, что это первое христианское государство на территории Украины ну и вкратце было упомянуто имя Николая II, убитого россиянами так вот о нем хотелось бы поподробнее здесь рассказать. Ну, знаете, наверное, что в Крыму была такая мяш-мяш, прокурор, и которая носилась с иконой Николая II, молилась ему, считая его суперсвятым. Ну и так далее и тому подобное. Так вот, э, насколько мне известно, и это факт, э, сам Николай II лично поддерживал еретиков. Эти еретики называются имябожники, российские еретики. И по этому поводу... По поводу отношения к этим еретикам. У Николая II и у председателя священного синода митрополита Владимира Багаевленского возникло противостояние. В общем-то, Владимир Богоявленский рассмотрел. Дело о еретиках И Православная церковь Российская Признала их еретиками Этих имя божников Присвоила им название имя божники И В общем-то Наложила на них Запрет То есть священство Имя божническое не имела права совершать действие, Ну и все вместе монахи, миряне и священники не имели права причащаться до покаяния. Эта ересь возникла на Афоне в русском монастыре Светопантелиимонов. Монастырь и в Андреевском скиту, тоже который относился к Русской Православной Церкви. В общем-то, где-то 613 монахов в 1913 году было вывезено военными российскими кораблями из Афона. И они были расселены ну, где-то там в районе Владикавказа. Некоторые, ну, например, как Кукша Одесский, попали в Киево-Печерскую Лавру. Вот. В чем суть этой ереси? В общем-то, афонцы русские, российские, они молились, призывали имя Божие, читали Иисусову молитву, и вдруг им пришло в голову, что само имя божие является богом это отличительная черта инобожников то есть если имя божника спросить считаешь ли ты имя божие богом и он ответит если он набожник что считает или может быть уклониться от ответа но этот вопрос для него самый существенный для имя божника то есть все они считают само имя Божие Богом ну а богословская наука рассмотревшая этот вопрос сделала заключение что нельзя имя Божие считать Богом но тем не менее это имя Божническая Ересь распространилась по Российской империи. Противостояние между Николаем II, поддерживающим имя Божников, и Владимиром Богоявленским, митрополитом, председателем священного синода, дошло до того, что э, Владимир был сослан и перемещен с Петербургской кафедры на Киевскую ну, где его в 1918 году Богоявленского убили в общем-то имя божники не считают Богоявленского святым хотя он канонизирован и мощи почивают в Киево-Печерской лавре вот такой результат личного противостояния и чем это этот это противостояние закончилось? оно не закончилось, оно сейчас продолжает развиваться и лаврентию черниговскому имя божники приписывают такие выражения что э, Россия Украина и Беларусь это одно целое Святая Русь И эта Святая Русь имеет свойство нераздельности Такое же, какое имеет три лица Святой Троицы Отец, Сын и Святой Дух В общем, это одно из проявлений ереси Свойственное имя божникам Почему? Да потому что э, такие земные образования, как Украина, Россия и Белоруссия не могут обладать свойством нераздельности таким же, каким обладает Бог. А вот об этой нераздельности твердят проповедники Русской Православной Церкви и в частности патриарх московский Кирилл. Кроме этого, Кирилл еще в своих проповедях намекает на божественность имени Божия, но никто явно его не спросил, считает ли он имя Божие Богом. Если прямо спросить, то нужно дождаться прямого ответа. Если он ответит, что не считает, значит он не имя Божник. А если он скажет что считает или уклонится от ответа, то тогда в первом случае он явный имя божник, а во втором может быть и скрытым имя божником. Вот. И вот эти вот имя божники, вооружившись своей еретической догмой, напали под иконами и хоругвями, сейчас на Украину они обосновались в так называемых ДНР, ЛНР ну и проповедуют что якобы Украина это законная часть Российской империи, хотя это не так ну, в предыдущем видео я об этом подробно рассказал вот что касается имя божничества и канонизации Николая второго дело в том что канонизировать человека который явно поддержал еретиков это неправильно кем бы он там ни был вот поэтому никакой николай II не поможет россиянам оккупировать украину государственность которого которой унаследована от христианской государственности великой болгарии об этом тоже я говорил в предыдущем видео Что касается документов, то я тоже, наверное, ссылки на них дам в описании к этому видео. Есть постановление Священного Синода о признании имя божников российских еретиками. И о том, что председатель Синода, который... Встал на место Владимира Богоявленского Им временно разрешил священно действовать И причащаться во время Первой мировой войны Но потом это разрешение было отнято И причем само по себе это разрешение было незаконным Поскольку налагал прещение на имя божников Синод поэтому синод мог дать временное разрешение на священодействие и причастие а разрешение временное давал не синод а председатель синода это тоже незаконное действие иерарха русской православной церкви так что если вы столкнетесь с семя божниками и с теми, которые заявляют, что Россия, Украина и Белоруссия не как три лица Святой Троицы, смело называют их еретиками. Ну, в чем же смысл, так сказать, сакральный или богословский смысл ереси? Я внимательно читал, и смысл такой, что имя Божие это результат творческой деятельности человеческого интеллекта который объектом которыми он манипулирует то есть своих своей функциональной деятельности присваивает имена такой способ он как раз удобен человеческому интеллекту и Эммануил Кант в своих трудах философ об этом говорил у него есть труды феноменология духа критика чистого разума и в этих трудах он говорит что человеческий интеллект объектом своей деятельности назначает имена и ищет ну, открывает связи между этими объектами и таким образом формирует цельную мировоззренческую систему так вот имя божие как и любое имя это творение человеческого интеллекта то есть человеческое творение а присваивает человеческому творению Божественное свойство – это уже идолопоклонничество. Ну, поэтому, чтобы не быть идолопоклонником, не нужно считать, что имя Божие – это Бог. Ну, такой богословский смысл того заключения, на котором основывался. Синод русской православной церкви Причисляя имя божников к еретикам Очень все эти имя божники Монархически настроены Они говорят, что мы молитвенники за монархию, за престол В общем-то, черносотенные российские организации Они как раз в основном являются состоящими из еретиков имя вот такая ситуация так что вот что касается Николая II и истории, связанной с ним и с церковью спасибо за внимание до новых встреч!